Всем здравствуйте, а с вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Компания наша основана 23 сентября 2021 года, основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. А что я могу сказать об администрации? Честность, прозрачность и платежеспособность. А наша компания официально зарегистрирована. На главной странице сайта, как вы видите, я нахожусь, есть такие кнопочки «Посмотреть», «Проверить». Это кнопочки, которые вы можете всегда нажать и посмотреть наши документы. Можно проверить наши документы. Эта кнопочка «Проверить». Здесь вы можете проверить, кто администрация, когда была зарегистрирована. Полностью все от начала до, до, до конца. Так что, ребята, работать в официальной зарегистрированной компании – это престижно. Поэтому я сразу же начну с того, что я всех приглашаю в эту компанию. Ребята, здесь настолько, она и называется идеальный маркетинг, здесь настолько идеально работать и настолько денежно, настолько маркетинг умно продуман и математически, что деньги сыпятся просто, вот как снежный ком. И что еще хочу сказать, пока я на главной странице сайта. Здесь у нас на главной странице сайта вы можете администрации написать или позвонить в Телеграм, можете связаться с ней в ВК, можно позвонить ей на Скайп и написать на Фейсбук. Есть у нас официальные группы, это официальная группа в Телеграме, в ВК группа, официальная в Скайпе и в Фейсбуке. И как вы, здесь же находится пользовательское соглашение. Вы всегда можете ее открыть, прочесть от начала до конца, перед регистрацией. И чтобы не было претензий никаких ни к вашему спонсору, ни к администрации нашего, нашей компании. Итак, здесь же на главной странице у нас находится, ребята, Бегущая строка. О чем говорит эта бегущая строка? О том, что у нас с понедельника по пятницу в 19.00 проводятся вебинары. В субботу и воскресенье спикеры выходные. Ну, и вы в 19.00 всегда можете нажать на эту голубенькую ссылку, она кликабельная, и присоединиться к нам в вебинарную комнату. Вебинары... Я что хочу сказать о нашей администрации. Ребята, вы где-нибудь видели в каком-нибудь проекте или в какой-нибудь компании, чтобы вебинары проводил сам админ? А у нас проводит три раза в неделю, проводит наш админ, проводит вебинары. Так что, если вы не хотите ко мне приходить, приходите к администрации. Она очень подробно все рассказывает. Также здесь, на главной странице, вы можете прочитать, посмотреть наши отзывы. Ну, отзывы наших партнеров. Ребята, я, например, когда раньше ходила по проектам, Первое, что это всегда смотришь отзывы. А какие есть отзывы, сколько отзывов. И полностью всегда знакомилась. Поэтому, ребята, всегда проверяйте все от начала до конца. А уже тогда регистрируйтесь. Я думаю, что вам очень понравится и сайт наш, и наши отзывы, и наша компания. Те, которые люди нуждаются в деньгах. Мы еще... Очень молодая компания, нам еще даже нет месяца, и наша компания позволяет зарабатывать людям, кормить свои семьи. И я думаю, что мы охватим огромный пласт населения, нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократили на работе, и, конечно, молодежи. Ребята, приходите, развивайтесь у нас в нашей компании. Здесь у нас откроется перед вами огромное преимущество. Тем более, вы здесь работая у нас, вы можете себе обеспечить пассивный доход, потому что у нас работает трехуровневая реферальная программа. Но они немножко сейчас будет попозже. Итак, давайте начнем с того, что я авторизуюсь, да, и покажу вам, как полностью все по кабинету. Ну, и первое, что еще хочу сказать, что когда регистрируетесь, ребята... У нас регистрация обязательно подтверждается через вашу почту. Не, не поленитесь, зайдите, подтвердите свою регистрацию, а уже тогда вы Можете заполнять свой профиль. Первое, что в профиле нужно сделать, это, конечно, поставить свой аватар. Ведь вы же будете работать, будут на вас смотреть ваши партнеры. Советую поставить фотографию очень красивую. Итак. Загружаете фотографию, наверное, все знаете со своего компьютера. Как только приходит сюда код, нажимаете кнопочку «Загрузить». Следующий шаг – это, конечно, нужно заполнить профиль. Профиль заполняется для того, чтобы ваши партнеры имели связь с вами как со спонсором. Пропишите, пожалуйста, свой скайп, пропишите свой телефон, укажите страничку ВК. И, конечно, пропишите свои платежные системы куда вы будете выводить свои денежные средства и с какой платежной системой вы будете работать. Если вдруг у вас вы будете работать только с одной или с двумя платежными системами, то, пожалуйста, в третьем окошке пропишите три нуля. Не цифры, а просто три нуля. И тогда только нажимаете кнопочку «Сохранить». Но будьте, пожалуйста, внимательны, когда прописываете свои платежные системы. Итак, Следующий этап, это, конечно, у нас финансы. В разделе финансы у нас а, указано, а, сколько у вас находится денег на балансе, а сколько вы пополняли, сколько вы заработали и сколько вы вывели. Почему у меня отличается, например, цифра заработана и выведена? Да потому что у нас есть внутренний перевод между партнерами, ребята. Можно переводить через с одного рубля, но перевод, Вывод денежных средств и регистрация, еще раз говорю, напоминаю, у нас только подтверждается через вашу почту. Почта должна быть Google или Яндекс. На другие письма почты не приходят. Итак, следующий раздел у нас, конечно, пополнение. Пополнение у нас, как я уже сказала, работаем с Perfect Money, Сбербанком и Payer кошельком. Payer кошелек и Сбербанк у нас пополняются в, руч в ручном режиме. Кому, Кто еще не знает, как пополнять, зайдите, пожалуйста, на мой, мой YouTube-канал, у меня там есть ролики, или же у нас в каждой группе у нас есть полностью вся информация, как зарегистрироваться, как пополнить, как вывести полностью все, есть ролики в каждой нашей группе пополнение у нас 50 рублей. А здесь с правой стороны отображается сколько пополняли из какой платежной системы. А вся полностью транзакция. Ну и самое то, что мы все любим, это вывод денежных средств. Вывод денежных средств точно также у нас происходит на три платежные системы. Перфект мани и вы ставите в рублях, а на перфект приходит вам в долларах паер кошелек и сбербанк мы работаем с рублями вводите сумму и вывод у нас 200 рублей и здесь вам ребята откроется окошко прежде чем вывести денежные заработанные средства вы должны написать обязаны просто написать очень хороший отзыв а почему очень хороший отзыв вы же заработали деньги вам же они не просто так вот так достались, а вы заработали. Заработали. Где заработали? В компании. а Не все зарабатывают деньги во всех проектах. Есть проекты, где работают, работают, а получать ноль. Поэтому, ребята, наша компания и создана для того, чтобы вы могли кормить свои семьи, вы могли заработать здесь на свою мечту. Поэтому пишите, пожалуйста, отзывы о нашей компании. Чем больше людей узнает о нашей компании, у нас она еще уже говорила, что очень-очень молодая, нам еще нет месяца, и нам, нам, жена, нести информацию в массы. Чем больше мы будем рассказывать и говорить о нашей компании, писать посты, записывать ролики, просто людям давать информацию, тем больше будут развиваться наши команды, больше будет развиваться наша компания. А сами знаете, если в компании будет огромное количество партнеров, то наша компания будет греметь на весь интернет. Поэтому наша задача перед вами стоит, перед всеми, дорогие наши партнеры, давать больше информации людям в интернете, чтобы как можно больше о нас узнали. Итак, следующий раздел – это, конечно, партнеры. В разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка. Вы всегда можете нажать на зеленую кнопочку, и у вас в буфере уже скопирована ваша ссылка. Все автоматизировано, настолько все доступно, все везде прозрачно, все везде кликабельно. Итак, как я уже говорила, у нас работают Трехуровневая реферальная программа. Поэтому у нас партнеры отображаются. Первая линия, вторая линия и третья линия. А здесь у нас отображается логин а, партнера. Почта, телефон, скайп, страничка ВКонтакте и, конечно, какая площадка активирована. Но здесь у нас еще будут добавляться площадки. Я сразу вам говорю, мы не будем работать с одной площадкой. Мы будем развиваться, развиваться и развиваться. Зеленым отображается этот партнер, который активирован. Красный – это те, которые еще не активированы, которые думают. И, наконец-то, наша самая... Конфетка – это, конечно, маркетинг. У нас есть такая кнопочка «Маркетинг», где вы можете нажать и посмотреть, сделать презентацию, показать всем, рассказывать, показывать через демонстрацию экрана, рассказывать маркетинг. Слайды очень красивые. Также вы можете скачать ролик. У нас ролик есть профессиональный на YouTube-канале. И точно так в группах везде, в чатах везде есть. И давать наш профессиональный Ролик. а покупка столов у нас а, в самом конце сайта а, значит как я уже сказала у нас 6 рабочих столов а, а 5 рабочих столов а шестой стол это полностью ваша зарплата а у нас нет привязки к первому столу и это очень выгодно делать старт своего бизнеса с любого стола а, Итак, первый стол Стоит у нас полторы тысячи, второй 3, третий шесть, четвертый 12, пятый двадцать и шестой 50 тысяч. Поэтому, ребята, ваш выбор только за вами. С какого стола вы начнете свой старт. И давайте здесь отображаются ваши партнеры, вернее транзакция ваших денег. От какого партнера Сколько идет вам? Где реферальное начисление? Где списывается с накопительного и автоматом покупается следующий стол? Давайте сейчас разберем наш уникальный маркетинг. Почему он уникальный? Да потому что, ребята, такого маркетинга нет нигде, не было, не будет и, и, и, и только это только у нас. И только-только-только у нас. Да. У нас здесь, смотрите, отображается зеленый, зеленый цвет. Это все на вывод. Красный ⁇ это переход. А синий ⁇ это в накопление. Ну и посмотрите, сколько здесь что, какой цвет здесь у нас а, имеет преимущество. Какой? Конечно, зеленый. Посмотрите, все зеленое – это на вывод. Итак, давайте разберем а, наш маркетинг и начнем с первого стола. Э, как я уже сказала, можно активировать э, старт своего бизнеса первый, можно э, активировать первый и второй, можно активировать... Отдельно и 6, вернее, третий за 6 тысяч. Можно начинать даже с 12 тысяч четвертого, можно и с пятого. Да можно и с 6, ребята. Если у вас позволяют ваши финансы, вы можете активировать шестой стол за 50 тысяч. Первый партнер вам принесет 50, второй принесет 50, третий 50. и так вы с трех партнеров заработаете 150 тысяч. Чем не маркетинг? Чем Кому нужны деньги, здесь можно озолотиться. Ну и так, первый, активировали мы первый стол, приходит к вам первый партнер, деньги идут в накопительный баланс. А вот когда второй партнер становится на это место, вам сразу же возвращается полторы тысячи на баланс для вывода. У нас в компании невозможно потерять вложенное ваши денежные средства. Невозможно. Невозможно, говорю уже третий раз. Потому что со второго партнера ваши деньги возвращаются вам на баланс. И здесь уже ваши, вы, вам решать, то ли вам купить склона сюда поставить, то ли можно поставить сюда, поставить на вывод, а сюда поставить третьего партнера. Но тогда у вас, ребята, не будет уже первого стола. Вы будете ставить, выставлять брони под своих партнеров. А я советую, например, купить клона, да? Ну, можно и это только по желанию. Клоны у нас покупаются. Как вы видите, бизнес у нас полностью управляемый. Куда вы ставите бронь, туда станет ваш партнер. Итак, вы закрыли первый стол. И у нас с третьего места идет автоматом, открывается второй стол. Итак, первый партнер у нас закрывает свой первый стол и приходит, становится на это место. Идет накопительный баланс 3000. А вот, когда второй партнер к вам становится сюда, у вас уже начинает работать реферальная программа. Итак, вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода, 1000 получает ваш спонсор и в 1000 – вышестоящий спонсор. Здесь с каждого партнера второго, как вы видите на слайдах, и как я всегда говорю, любите вашего второго партнера. С него вам будут деньги сыпаться. Так вот, со второго партнера у нас в маркетинге вы будете получать не только с него одного. А вы, когда заполняется у вас первая линия, вот стал у вас второй партнер, вы получили 1000 рублей. А когда под вашими тремя партнерами э, станут три партнера на вторую линию, вы получите 3000. А когда уже у вас третий уровень заполнится, а под вашими тремя станут у каждого по три, это 9 партнера вы получите 9000 и того вы с этого стола заработаете 13000 ну я считаю что это шикарно шикарно очень даже шикарно а вот третий партнер вам конечно дает переход в третий стол за 6000 первый партнер закрывает свой первый второй стол и приходит на этот У вас 6000 идет на копейник а вот второй партнер вам опять приносит 1000 на баланс Тысячу спонсор, тысячу получает вышестоящий спонсор, а за три идет реинвест вашего второго стола. Вы можете броню поставить под любого партнера и тем самым помочь своему партнеру закрыть свой второй стол и прийти стать на, на третье место. На, на это место. И с этого места у нас, с третьего, у нас идет переход в четвертый стол за 12 тысяч. Здесь также начисления идут те же самые, как и на втором столе. Первый партнер стал, вы получили тысячу рублей. Вторая линия, вы получаете их там, три партнера, а получаете 3000. И третья линия, у вас 9 партнеров, вы получаете 9000. Итого, вы заработали с этого стола 13000. За вами идут ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров, все Четко идут за вами. Итак, сюда приходит к вам первый партнер, идет накопление. 12 тысяч накопительный баланс. А вот второй партнер сразу принесет 7 тысяч на баланс для вывода. А по две с половиной получают ваши спонсоры. Но вы же, ребята, не забывайте, что вы же приглашаете, у вас тоже будут расти ваша и первая, вторая и третья линия. И вы тоже так же будете получать, как получают ваши спонсоры. И по тысяче, и по две с половиной тысячи будут сыпаться как, как снежные комья. Итак, третий партнер вам дает переход куда? Пятый стол, конечно. А с этого стола у нас уже совершенно другие идут реферальные начисления. Смотрите, первый партнер у вас один стал, вы получили 7 тысяч, вторая линия вы получаете 7 500, а третья получаете 22500 рублей. Итого вы с этого стола, с четвертого, заработали 37 тысяч. Первый партнер закрыл свой четвертый стол, приходит к вам, становится на это место. а и идет 24 тысячи, идет в накопление. А вот второй партнер, когда приходит и становится к вам на это место, то вы получаете 10 тысяч на баланс для вывода. По 3 тысячи идут вашим спонсорам. А вот 2 идет в накопительный, добавляется сюда к третьему партнеру. И у вас за 50 тысяч активируется шестой стол. А вот 6 тысяч идет реинвест. Третьего стола за шесть тысяч. Вы можете подставить к любому партнеру, к любому, можете к своему клону, можете выставить первую линию, можно выставлять даже и во вторую, и в третью. Если вы закроете, например, партнеру одному, одного партнеру одному места в третьей линии, он обязательно станет на вторую линию. А если вы второй партнеру поможете второй линии, он обязательно станет и поможет тем самым партнеру первой линии. Поэтому у нас здесь и называется командная работа. Командно работаем командой, мы помогаем друг другу. Итак, у вас закрылся пятый стол. И эти три все партнера, которые а, у вас идут следом за вами, они приходят сюда, становятся на это место. 50 тысяч на баланс для вывода. 52 тоже 50. И третий 50. Итого вы здесь на слайде сделан расчет 3 на 3. Если у вас всего лишь три личника, у каждого трех ваших личников... Тоже по 3 личника. И этот расчет на слайде сделан именно 3 на 3. Итого вы заработаете 259 тысяч. Но вы же поймите, ребята, у вас не будет же 3 партнера-личника. У вас будет 73, 23, 103. И вы представляете, какие деньжища вы здесь будете зарабатывать. Да вы только представьте себе. Если умножить вот это, эти вот, это, эти расчеты не 3 на 3, а умножьте, что у вас будет, например, ну, пусть это будет на 30 даже личников, которые, представляете, 30 на 30. Вы представляете, какой доход у вас увеличится? Что вы будете получать? Да вы миллионы здесь будете получать, ребята. Просто нужно разобраться в маркетинге те а, люди, которым а, очень сильно нужны. И тем более сейчас закрывается в России полностью все. На две недели закрываются полностью всё закрывается. все закрывается. Все уходят в онлайн. Ребята, дорогие мои... Вы же в две, в две недели вам нужно будет кормить свои семьи, кормить детей. Дети, детям тоже закрывают все школы, все полностью. Все рынки, все школы, все полностью. Все офисы, полностью все. Да приходите, зарабатывайте. Вы посмотрите, да вы уйдете со своих офисов, уйдете с земли, бросите на земле работу и будете у нас в компании развиваться и зарабатывать. Ну, у меня, наверное, все. С вами была Ольга Арзуманян и компания ⁇ Идеальный маркетинг ⁇ Если у кого возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, я всегда на связи. Звоните, пишите. Я рада буду ответить на все ваши вопросы.